Меня зовут Светлана. Я участница проекта Ольги Мира «Лучшая версия твоего тела». За время проекта я потеряла 10 килограмм. И мои параметры а, приобрели желаемые размеры, чему я очень рада. Сейчас вместе с, с вами мы и проверим мои а, замеры, мои параметры. Мой вес на данный момент составляет 66, 65 Килограмм девятьсот грамм, минус десять килограмм. Так, обхват груди девяносто один сантиметр. Обхват талии семьдесят шесть сантиметров. Пять сантиметров выше талии семьдесят шесть сантиметров. 5 сантиметров ниже талии 88 сантиметров, обхват бедер сейчас на данный момент 98 сантиметров, обхват ноги правой сейчас у меня. 53 сантиметра, чему я очень рада. Моя цель была постранить в ногах, потому что ноги у меня были проблемной зоной, и я потихонечку а, такими вот а, шажками двигаюсь к стройным ножкам. И обхват а, ноги левый, у меня составляет также 53 сантиметра. Обхват руки 30 сантиметров. И обхват руки также 30 сантиметров. Я давно мечтала о стройной фигуре, а пробовала различные диеты. Занималась спортом, но, к сожалению, я не могла достичь желаемых параметров. Ольга предлагает достаточно простой и легко выполнимый комплекс, за счет которого женщина приобретает красоту, молодость, уверенность в себе. А что нам еще девочкам надо? Я очень благодарна Ольге за те результаты, которые я получила в проекте. Спасибо большое!